Дамы и господа, здравствуйте, я вас всех приветствую, не пугайтесь, это не политическая лекция. У нас сегодня, мне просто удобность есть перед компом, чтобы ответить на те ваши вопросы, которых накопилось достаточно много, и на них отвечать как бы простым печатанием ну, не получается. Поэтому то, что я сейчас делаю, сегодня я несколько лекций вам уже записал по атрибутам. Поэтому я буду просто отвечать на те вопросы, которые вы написали. Я буду читать вопросы или читать предполагаемый вопрос. Был вопрос относительно того, что работа с духовным родителем, когда она получается, имеет ли смысл заниматься теми ситуациями, которые у вас сегодня. С одной стороны, все имеет смысл. С другой стороны, представьте, что телефон еще не изобрели вот в том виде, в котором он есть. И есть какая-то пробная такая модель. Алло, девушка, девушка, смольный, смольный, смольный, дайте зимний, дайте зимний, да? То есть вот какой-то вариант есть телефона этого, но, но он недоработан. И вам попадает вот такой прототип, который как бы есть, но, но слышно еще плохо. Поэтому... Я и пишу ответ на вопрос, забудьте про текущие ситуации, их время придет, придет само, но не сегодня и не завтра. Отдева, отрабатывайте прошлые ситуации вашей судьбы, там вся кладезь мудрости, и в какой-то момент вы почувствуете, что этот ваш духовный родитель, он буквально стал рядом с вами. Каким образом это получается? Я сегодня несколько лекций записал, потому что сегодня одна болеина была и все. Вот И я должен был офисными делами заниматься. Но не хочется заниматься офисными делами Вот совершенно, а лекции записывать в Кать. И поэтому мы начали лекции по атрибутам, они все записаны. Я думаю, что я сегодня их все загоню. Итак, поэтому у нас получается, что, что происходит с духовным родителем, когда вы одну ситуацию, вторую. Вот как атрибуты нуждаются в зарядке, то есть каждый атрибут должен стать инструментом вашим. И поэтому каждый оккультный атрибут должен быть заряжен. Условно говоря, то есть все ваши... Интересные такие предметики, которые вы там купили, там купили. Я повторяю вопрос, кого интересует делать вот такие интересные вещи красивые своими, действительно своими, цель вытряхнуть всю чужую энергию и вложить свою, и сделать эту вещь так энергетически, чтобы никто больше в нее не залез. И даже если она кому-то очень-очень понравится, так что слюна аж будет брызгать, то все равно эта вещь как бы будет хранить вашу энергию, и она приобретает некое защитное пространство. Но там ничего такого военного нет. Это не методика военного времени, поэтому в любой стране, где бы там вы ни жили, вы под этим видео пишите, что вы хотите подключиться к методике как делать вещь своей и, и я вам на или или на фейсбук или прямо от, по отправляю вот эту вот ссылку <coughs> то есть если вы в группе чакры или мне просто не хочется совсем э, это видео выводить на youtube чтобы его смотрели те кому youtube хочет это видео показать Поэтому пишите, кому нужно, я вам подправляю. Итак, у нас получается, то есть эта методика называется "Как делать вещь своей". Там ничего такого нет. Я посмотрю, если будет достаточно желающих, я запишу видео, как это делать. Естественно, для того, чтобы это делать, у вас должна быть, ну хоть какая-то чувствительность в руках. Я имею в виду экстрасенсорная. Это первая и вторая часть, у вас должна быть визуализация. То есть вы должны, мы с вами работали с пламенем свечи, вы должны закрыть глаза и увидеть это пламя свечи, вы должны посмотреть на циферблат часов, закрыть глаза, увидеть внутренним зрением циферблат часов, на ладошку посмотреть, закрыть глаза и увидеть ладошку. Вот это вот навык визуализации. Далее, как долго вы можете этот образ удерживать в своем сознании. То есть это тоже очень важная часть. И последняя важная часть визуализации, если вы, например, можете визуализировать предмет какой-то, да, то дальше, если у вас такой навык, можете ли вы в своем внутреннем экране этот предмет увеличить до размеров, ну вот, громадных косой сажене там да или какая-то сажа косая или не косая и дальше вы его должны уменьшить то есть вот эта вот штучечка должна стать ну ну вот очень очень мелкой такой маленькой такой же самой но мелкой и вот в вашем сознании должны как бы плыть одновременно три размера то есть это ваша работа с образами визуализации как только у вас это получается все вы сможете сделать любую вещь своей вплоть до автомобиля и насытить эту вещь своей энергией и поставить на него какие-то защиты установка защит на свой автомобиль для жителей Украины я сразу могу сказать, что против бомбометания или снарядов не сработает эта технология. Но она сработает в зависимости от вашего статуса на какие-то облегчения ситуации. Потому что это не защитная конструкция. Это конструкция, защищающая от зависти. От самой элементарной человеческой зависти до тех пор, пока вы не начинаете хвастаться. Итак. Насчет общения с вашим духовным родителем не нужно лезть в настоящее. Вам нужно наработать какое-то количество раскрученных ситуаций по общению с вашим духовным родителем. И тогда оно само появится. То есть, вот по аналогии, когда вы атрибут накачиваете энергией, своей, чужой, какой-то там, кто-то где-то оставил кусок энергии. Точно так же вы накачиваете образ своего духовного родителя по мере концентрации вашего внимания на этом образе вашего духовного родителя. И что получается? Интересная вещь. Мир мертвых у них нет своей энергии. Но тем не менее, когда вы одну такую работу провели, вторую, третью, то получается, вот эти родственники ваши с родовой линии, они в вашем сознании начинают жить, и у них появляется, так как вы их накачиваете своей энергией, а для этого у вас должна быть экстра энергия. У вас должна быть энергия, которую вы можете кому-то дальше передавать. Это совсем не та энергия экстрасенсорная. Как я вам говорил, сейчас весна, берете три одинаковые баночки э, из под пластмассовых стаканчиков делаете сверлите там дырочку ножичком набрасываете земли одинаково и три одинаковые по размеру фасольки кидаете рисуете на баночке без пишите без, без энергии б е -E, пишите с энергией с e да и третье пишите контрольное, там КП. То есть с контрольной вы ничего не делаете, там где без энергии вы тоже ничего не делаете. А вот там где с энергией вы 10 минут ставите руки, закрываете глаза и воображаете, что вы от сердца всю свою энергию любви тепла в это семечко и вы ему обещаете что пусть оно развивается и пусть оно растет начинаете приговаривать его ласковыми словами как будто вы девушку уговариваете а если вы женщина вы с этим семечком как будто у вас ребенок который не хочет кушать кашу и вы его уговариваете уговариваете зубы ему заговариваете машина въезжает открывается гараж да, и ребенок идет на эти аналогии, он понимает, что открывается гараж, нужно открыть рот и пошире, чтобы машина въехала, а так он кашу кушать не хочет, и вот вы с ним в такую игру играете, отвлекая его внимание. Вот ваш духовный родитель, он в вашем внутри вашего сознания, появляются нейронные связи по контакту с ним. Чем дольше вы общаетесь, тем жестче, плотнее эта нейронная связь. И в итоге получается, что этот духовный родитель получает какое-то жизненное пространство в вашем четвертом уровне подсознания. То есть он уже живет не только на винчестере, там где-то первого мира, а у вас уже есть как бы своя флешка от этого первого мира, и он там тоже может энергию оттуда подкачивать. И получается, что в какой-то момент, когда вы накачали духовного родителя своим вниманием, а все женщины знают, что когда мужчина оказывает знаки внимания, это начало, а потом он на каждый знак внимания энергию отдает. И вот когда он готов уже ее энергетически подпитывать, то она дальше думает, а он готов только меня энергетически тащить, или меня с Детм, да, и вот тогда мы будем думать, как бы. Вот, что дальше с этим пацаном делать. Вот примерно так, то же самое вы занимаетесь с духовным родителем. Духовный родитель должен от вас как бы получить какой-то энергетический пакет. Пока он ничего не получил, а вы уже от него требуете, что вам клад нужно найти, что вам еще там что-то надо. Это как в магазин вы пришли и рассказываете толстой продавщице, что зарплата будет через неделю, но вы бы хотели бы сейчас взять и молочка, и творожка, и сырочка, и это, и то, и все. Она на вас смотрит. Вот Это примерно то же самое. Но многие люди, к сожалению, не понимают. То же самое, как мне один товарищ живет в Балтиморе. Он мне рассказывает, что все вот эти оккультные работы, целительство должно бесплатно проводиться. А ты кто у нас? А я программист. Послушай, напиши мне пару программ. Ой, ну это будет дорого стоить. То есть, твое время стоит дорого, да? А мое время не стоит ничего. Супер. Вот это очень интересная психология вот такая. У людей она бывает, и она, к сожалению, достаточно распространенная. Итак, духовный родитель, вы можете его использовать в прошлых ситуациях, потому что с него это не требует энергии. Но вы должны его, духовного родителя, ваши прошлые ситуации подключить. Это, кажется, вот звучит так легко, и это не вилку в розетку. Вначале, особенно когда навыка нет по подключению духовного родителя к ситуациям своего прошлого, это чрезвычайно трудно делать. Это все равно, что создать вот такую телеконференцию. Да? Вначале вы как бы по скайпу, вам кажется, что вот с одним человеком вы научились, а потом двух людей соединить. Оказывается, не хватает там интернета или чего-то еще не хватает, или компания хочет денег с вас взять. Ну, в общем, чего-то в супе не хватает. Поэтому вот этот духовный родитель ваш, он должен как девушка понять что вы готовы продолжать и продолжаете и продолжать а потом с ведущим капсулы это другой уровень энергии уже И вот эти все вопросы мой бывший наставник каким-то образом все время обходил он ничего этого не рассказывал но когда у меня один ученик появился который вышел второй, третий, мы стали собираться эти вещи обговаривать и у всех одинаковый опыт то есть на духовного родителя нужно, ну, нужно пару недель какой-то концентрации внимания, чтобы выйти. А вот на, на ведущего капсулы уже нужно энергии в 10 раз больше. А на основателя рода, на, на старшего родовой капсулы, еще большее количество энергии внимания, концентрации внимания, чтобы можно было с ним общаться. Но получается... Мало вашего, как бы, что вы что-то чувствуете, что-то вам кто-то говорит. Ребята, это все проверяется очень просто. У вас есть ситуация с девочкой Машей, когда вы друг другу нравились, но был еще мальчик Петя, у которого папа был замминистра, и он тоже ухаживал за Машей, и Маша бедная не знала, как же ей быть потому что сын замминистра и то предлагает, и все предлагает, а вы высокий, красивый, и такие любите, но предложить-то вам нечего, собственно говоря. И вот бедная девочка Маша, и вот вы помните эту ситуацию, и вы начинаете с духовным родителем ее мусолить, мусолить, мусолить, мусолить. И выясняете вы вдруг, что вы таким же и остались, вы никак не изменились. И вы не можете эту ситуацию увидеть с позиции девочки Маши. И не можете увидеть позицию с сына замминистра. А вы можете увидеть ситуацию только со своей позиции. И до тех пор, пока вы видите ситуацию со своей позиции, вы никуда не можете сдвинуться по пути. А вам нужно, чтобы перескочить, увидеть ситуацию эту, с позиции своего дедушки или бабушки. А промежуточная стадия увидеть ситуацию с девочкой глазами своего родителя. И увидеть глазами замминистра, а не его сына. А когда вы видите ситуацию глазами замминистра, вы думаете, «Да зачем нам эта деваха-то нужна? У нас таких наруб сушеных будет столько». Особенно, когда мальчик мой в должность войдет. Не нужна ему эта деваха. С любой, с любой крутизной бедра. Ну, с любой. Потому что количество девушек с крутизной бедра огромно, А нужно сделать так, чтобы этот брак еще помог, продвинул. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, углубил и расширил. Понимаете, и вот взгляд на ту же ситуацию совершенно другой. И когда вы начинаете все эти стороны видеть, а с позиции четвертого мира, четвертый мир это мир компромиссов. И вот представьте, что вы в четвертом мире, вам нужно все эти взгляды принять во внимание и найти какую-то такую линию, которая и удовлетворить девушку Машу и сына замминистра и папу замминистра и ваших родителей. А, а ваш дедушка, который духовный, говорит, ну тут ты должен вот так действовать. А вы вообще не понимаете, что дедушка от вас хочет. И первое, что вы говорите, дед, ты как духовный родитель вообще уже старпер, иди отсюда. И с таким подходом ведущие капсулы, который 12 поколений от вас в историческое прошлое вообще с вами разговаривать не будет. Поэтому, когда вы каждый раз общаетесь с духовным родителем, вы очень многие вещи отрабатываете, но прежде всего вы отрабатываете взгляд на ту же самую ситуацию, как бы из глубины веков. И вот этот взгляд уникальный совершенно, потому что когда после инициации родовой капсулой вы перейдете к инициации по прошлым реинкарнациям, то историческое прошлое будет от вас гораздо дальше, чем там несколько веков с позиции ведущего капсулы. Потому что в, в своей реинкарнации вам, вам придется нырять не на 200-300-500 лет, а гораздо дальше, потому что, когда вы начинаете реинкарнации проходить, вы столько всего узнаете и видите свою роль. И, кстати, тема реинкарнации, она очень интересно была обыграна в фильме «31 июня». Замечательный шедевр. И там все, все и король Миллиот, и музыкант Леменсон, и Нинет, они все оказались, они были в прошлом в Пирадоре вокруг Мелисенты и они же все и который стал король его звали дима то есть и даже врач там этот джарвис они все оказались в будущем у этого же сэра Пенти, только они имели другие роли и это было совершенно уникально вот как они в реинкарнациях они вроде реинкарнировали заново но остались теми же фразами и теми же решениями и, и также танцуют и те же самые движения и они отрабатывают ту же самую цивилизацию да поэтому когда один украинский диктор начал рассказывать что все что на русском языке нужно выкинуть из культуры да но меня это очень сильно удручило так это значит и музыку, и изобразительное искусство. Ну ладно, вперед. То есть вот так вот, каким образом люди... Ну я понимаю, что я то же самое как бы делаю, потому что что-то мне не нравится. Ну Пушкина убирать это чересчур. Ладно, идем дальше. Спасибо вам за вопрос. А насчет того, чтобы можно ли обходиться без сна сейчас дякуюкаво без сну можно обходиться якщо с шавасанами перезаряжаться. А, идея насчет шавасаны вы поймите что шавасана да это была старая идея стаценко которую он взял еще от, от учителя которого от учителя Индиры Гандии ниру и он же автор Сухшнавьяна «Суставная гимнастика», это он автор Анистаценко, хиендра Брахмачарья, хирендра он автор. И он пролетал в Советский Союз зимой, в феврале, который вышел в накидочке, ему шубу, а он говорит, а мне не холодно, я все регулирую. И он тренировал индусских космонавтов, и из него КГБ все записывало, все, что он говорил. И половина всей методики Стоценко это вот с этих лекций вопрос конечно интересный, каким образом эти засекреченные лекции обо всем включая старшего капсула и путь попал в неких стаценко. и поэтому наводится вывод давний что были каналы которые передали это все но вот это была идея стаценко что если вы шавасани как бы освоили то вы можете без сна как бы обходиться долгое время Ну да я мало сплю мне бывает иногда 24 часа достаточно если вы думаете что у такого режима нету сайд-эффектов есть сайд эффекты у этого режима и сразу видно и тут и там где-то еще но шавасана она дает совершенно другую энергию во-первых Шавасана трансформации состояний на уровне первой инициации – это один вид энергии. Шавасана, когда вы делаете случайное попадание в астрал, это совсем другой вид энергии. Астрал загружает чакры по стандарту, заранее принятому. А каждая из ваших чакр, она любит своеобразную энергию. Там кто-то любит суши, а кто-то нет. Понимаете, вот э, ваши чакры, они интересуются какой-то определенной энергией. Шавасана, случайное попадание в астрал, там есть стандарт. Вы попали в астрал, вас загрузили энергией. Никто под вас энергии не подбирает в случайном попадании в астрал. Поэтому у некоторых, да, энергии полно, а пользоваться вы не можете. Потому что это вот, ну, немножечко вот не то. Понимаете, пищу, энзимы нужны, чтобы пищу, как там, из учебника по-английски, breakdown molecules, то есть, энзимы, такие штуки, которые в желудке разбивают на, на составляющие, и тело это разносит, как отдельные кирпичики, потом можно что-то из этого строить. Вот точно так же шавасана, да, вы в действительности отдыхаете, но шавасана, она вам энергию дает но полноценный сон когда шесть тел выходят и из физического и эфирного в они вот именно в таком естественном состоянии не происходит чтобы добиться такого естественного выхода шести тел нужно очень многое пройти и и первых трех инициаций мало то есть поэтому у нас был, у нас курс предполагался Шавасана 2 и Шавасана 3, я предполагал рассказывать, научить людей выходить из тела, но все эти, вы как только мы говорим про выход из тела, это уже не так безопасно, и получается нужно рядом с вами сидеть живьем, а не вот так рассказывать. То есть выход из тела, который предполагался к начитыванию. Я думал, что будет курсовой проект по судьбе, и я со всеми познакомлюсь, и это будет уже как бы личное общение. Но такого не получилось, хотя личное общение я пытался там с кем-то сделать, особенно тех, кто первый сделал курсовые проекты. Спасибо вам. Но... При практике шавасаны вам нужно очень долго это практиковать, чтобы подойти к тому состоянию, когда вы, попадая в шавасану... То есть это параллельная часть. Вот как, вот как у нас есть третья инициация, осознанный вход в астрал, когда вы или в родовую капсулу идете, или в реинкарнации, Да. Вот точно то же самое, когда вы уже прошли, ну, познакомились с реинкарнациями и с родовой капсулой, а, а дальше получается у нас второй мир, третий мир. Третий мир, он необходим, потому что до тех пор, пока вы по жизни будете отстегивать всяким там вампирам, цивилизациям, и пока у вас блоки на чакрах и энергия не идет, мы с вами говорили, бро, блок есть общий блок на чакру, когда отвергается любовь или отвергается действие, или против секса вам кто-то в голову настучал, что секс это плохо. Потом есть блок выше чакры, ниже чакры, который блокирует контакт, единство действий, там манипура, между манипурой и анахатой блок. То есть вы не можете действовать во имя любви или между Манипурой и Сахасра и Свадхистханой ради секса вы не можете действовать это когда девушка ей хочется жутко а сделать она ничего не может и вот ей этот этот парень его хочется у нее слюни текут а она сидит и молчит ненавидит себя но у нее Свадхистхана никак не связана с Манипурой, потому что есть блок она не может действовать и кроме этого есть блоки на на лепестках конкретные уже по, по тому, что за этим лепестком стоит. А есть чакральные вставки. Чакральная вставка – это другое. Это как тюльпанчик и резиночку одевают, чтобы лепестки не раскрывались, задержать их. А вот, вот вставка, это, она перекрывает пару лепестков. Или вот так, или вот так. Ну, Муладхара, чакра, четыре лепестка, да? Вот, вот вставка, она блокирует пару, вот как два лепесточка склеить между собой, и они не могут реализоваться, как сиамские близнецы. Получается вот такая дефективная ситуация. Так вот, Шавасана сама по себе. Во-первых, у каждого человека есть своя чакра выхода вот этих вот шести тел. И в зависимости от количества вашей энергии на, на каждой чакре и раскрытости, вы можете... Ну вот один человек там рассказывает доктору-психиатру сексуальные сны с такой яркостью, со всеми физиологическими э, как бы выплесками жидкостей, э, выбросом секрета и набуханием там, и покраснением, и не будем конкретизироваться. Э что это означает? Это означает, что выход был тел через Сватхистхану. Бывает выход через Анахата, бывает выход через Сахасрару, а бывает выход через Муладхару, чакру, и поэтому все дикие страхи, кошмары, это все выход через Муладхару, потому что как бы две привязанности у нас есть. Там и так две чакры, мы как растянутая такая кукла, каждый из нас, на веровочке, да, потому что низ мы все привязаны к этой планете, к ядру планеты, а вверх мы привязаны к космосу. И, и у некоторых, у них нет верхней привязки, они все буквально копаются в земле. Да? Поэтому для того, чтобы Шавасану подвести вот к такому состоянию, чтобы, чтобы она давала вам абсолютно тот же результат, как их нормальный хороший дневной сон, Нужно понимать, какую пищу ваши чакры хотят, и как вам подзаряжаться. То есть это достаточно э, длительная практика, и у вас должен появиться опыт по ряду аспектов. То есть вы в они должны учиться осознанно попадать в разные пространства. Э, поэтому каким образом, как практически это сделать, начинайте заказывать себе сны. Вот Максим, который это пишет, Сикава, да... Э, то есть, пробуйте заказывать себе сны. Попробуйте сначала что-то сделать, ну вот деловой какой-то сон. Деньги, отношения, бизнес. Попробуйте сделать сердечный сон. Попробуйте сделать сон через вишудху, куда вас приведет осознание, то есть что выплывет. Могут вообще в детскую ситуацию какую-то завести, и вдруг вы мудрость какую-то получите. Идем дальше. Идем дальше, Ксения, большое спасибо, что вы смотрите. Лейся, могут ли атрибуты выполнять неочевидную по их внешнему виду функцию? Например, шпага. Вы можете ручку брать вместо шпаги, кстати, только купите ручку поприличнее. Ну, это как бы именная ручка, если там поувеличивать то там телефон моей компании. Но, но в принципе ручка должна быть. Знаете, солидняк. То есть, если вы покупаете хорошую ручку, там, паркер с золотым пером за 100 долларов, во-первых, это аксессуар, это ваш статус поднимает социальный, для тех, кто разбирается, да. И, и дальше ручка, это всегда, то есть, если у вас бизнес, то это ваш атрибут, или если вы учительница. То... А, итак, атрибут может выполнять абсолютно любую функцию. Когда-то разрабатывались ручки, которые стреляют, как пистолет, там, иголками какими-то или чем-то еще. Разведка всегда пытается образ сменить и во что-то обыденное закатать туда какое-то оружие. То есть, атрибут может выполнять ту функцию, которую вы туда вставляете. Нужно только понимать, что... ну вот. Андрей Владимирович Сидерский, многоуважаемый, что он делает? Он рисует картины, которые он рисует, и дальше он ставит их там по стенкам и занимается, ну, как я понимаю. И эти картины наполняются вот той энергией, ну, Андрей Владимирович Сидерский, великолепнейший мастер, глубокий, интеллектуальный, продвинутый, то есть он, ну, со всех сторон. Со всех сторон, лучшие из лучших, да. И вот он, когда занимается и практикует, то эти все картины насыщаются его энергией. При этом ему даже не нужно их в ту же комнату вставлять, потому что от него прямо выхлестывает эта энергия, которую он на хатха-йоги набирает до всякой мистики. И картины, находясь в том же доме, они уже заряжаются всем тем, что он делает. И дальше получается, когда он эти картины выставляет, они покупаются не за художественную ценность. А они покупаются как предметы-атрибутики, которые находились в мастерской Сидерского длительное время. И набрали энергию от всех его, вот как он свое тело, туда-сюда, сюда-туда. Каждая его осана это подключение к чему-то. И поэтому люди, которые в какой-то момент уже перестают обращать внимание на сложность, они просто пытаются угнаться за мастером, а весь секрет в том, чтобы встать в его поток. Ну, те некоторые разы, когда я был на его занятиях, вот эта вот гонка встать в его поток заканчивается тем, что в конце концов падаешь, выползаешь из зала. Но это очень полезно, особенно в молодые годы. Поэтому эти картины становятся атрибутами. Таким образом они накачиваются но как только вот я вам показываю те кто посмотрел а ерунда какая-то на шторы вешать да неинтересно но не прониклись а кому-то очень понравилась такая штучка вот когда она понравилась вы там капельку сбросили называется с миру по нитке да вы даже не почувствовали что вы что-то там потеряли такое но в действительности это как ингредиенты в супчик. Этот атрибут тоже не сильно приобрел, когда вы сказали, да, прикольненькая вещичка, да. Но это как ингредиенты в супчик. Чуть-чуть укропчика, немножко соли, немножко чесночка. И вот это вот приобретает свою какую-то остроту. А теперь представьте, что вот... Есть там 45 поколений, там каких-то учеников, и это висит на стенке у какого-то мастера. И все заходят, смотрят, ухты! Да, и вот все, ну ух ты! Вот ухты! И этого достаточно. Но атрибуты, которые как бы выставлены. И поэтому многие вещи, вы думаете, что их в музеях выставляют? Вы думаете, ради того, чтобы вам показать и денег заработать? Музей зарабатывает смешные деньги, если это не Метрополитен, конечно, и не Лувр. Каждая вещь в музее набирает такое количество энергии, что интересно вот в metropolitan музеем нью-йорке там уникальнейший отдел музыкальных инструментов а людей то нет а вот э, отдел оружия у там толпы стоят и подростки все и они это меч и все фотографируют очень интересно и когда там была выставка бальных платьев, там каких-то стран, годов. Тоже все и дамы, и все дизайнеры, и все люди. Ну, видно, что они с сексуальной ориентацией другой. Они и фотографировали, они обсуждали, они часами там проводили. И, естественно, вот такие вот предметы, они набирают огромное количество энергии, огромное. Поэтому все, что в музее выставляется, оно все имеет заднюю цель такую. Оно набирает, оно заряжается там. И поэтому все эти предметы в атрибут легче как бы превратить вещь, которая, которая ну, хорошо сделана качественно, красиво, имеет свою эстетику. Но, отвечая на конкретный вопрос, шпага с точки зрения пространственно-временной работы. То есть для этого, когда вы берете эту шпагу, Самое элементарное, вы, вы не фехтовальщик, у вас нет никаких навыков, но вы получили, вот вы прошли второй мир, вы там доказали, что вы можете зарабатывать деньги по этой профессии, извините. И вам атрибут выдал шпагу, но в всяком случае вы увидели это как шпагу. И дальше получается интересная вещь, такая. Вы ее берете, Харьковский инструментальный завод, много лет назад. Алику Сиганевичу пламенный привет. И вот вы берете эту шпагу, на стеночку вешаете мишень какую-то, и ваша задача, ну, типа сердечко, да, сердце размером с кулак. Вот ваша задача, например, в прыжке, там, с трех шагов быстро подскочить, подбегает к пауку, саблю вынимает, и ему на всем скаку голову срубает, да. Вот вы должны к этой стенке подскочить, быстро уколоть и отскочить. Вы не целитесь, вы не ведете медленно, а вы должны быстро с размаху. А дальше вы посмотрите, куда ваша рапира попадет. То же самое, если у вас э, какая-то сабля, вы ставите арбузик там на какой-то постаментик, да, и вам нужно с разворота развернуться и как бы без подготовки саблей по арбузу рубануть. Вы можете линию рисовать, и вы посмотрите, куда вы в действительности рубанете. Вот это вот управление атрибутом, то есть сабли это концентрация внимания, и когда вы видите насколько ваша концентрация внимания дает результат попадания в определенную точку по мишени или по арбузу сразу вы поймете на каком уровне вы контакта с вашим вот этим вот оружием астральным атрибутом когда вы живое что-то берете то есть шпага с точки зрения пространственно-временной работы, пространство это вы должны шпагой проткнуть заранее заданную точку пространственную. И вот это вот физическое попадание в эту точку, это отработка вашего атрибута. Но, когда вы знаете, что вы отрабатываете, вы атрибутом попадаете в пространственную точку. Если вам дали метательный нож, это очень интересная вещь, и вам нужно его правильно бросить, опять-таки попасть в какую-то точку. То есть вы обучаетесь наносить, знаете, как Пушкин писал, глаголом «жги сердца людей», да? Хотя Пушкин писал и «чувство доброй ялиры пробуждал» тоже. То есть словом вы должны попадать в цель, если мы о слове. Да, как журналист, журналист словом должен попасть в цель и какой-нибудь Трамп должен потом три недели ходить и переживать вот это журналист, он попал не то что в цель, он попал ого как и вот этим вещам нужно учиться вот точно так же, когда вы пытаетесь ножичком попасть в какую-то какую цель насчет времени время это очень интересная категория и именно шпага, рапира, они помогают во времени попадать в какую-то точку. То есть быть в нужное время, в нужном месте. Это очень серьезно, если вы почитаете «Три мушкетера» Д'Артаньян, как он умудрялся попадать в определенные места. И вот он только из, в Париж попал, он тут же... То есть его вели, и город Париж... Те духи которые были то есть если брать этот роман дюма и рассматривать а что было над вот как я пытаюсь оккультные новости сделать э, какие-то не всем нужно это смотреть потому что ну вы извините у меня позиция э, антидиктаторская так получается поэтому посмотрите когда диктатор уйдет из этой жизни и дурацкий закон на фейках отменят и тогда все пересмотрите заново и поймете что и почему и зачем я это говорил все потому что я тоже делаю определенную работу оккультную которую я считаю я обязан делать я стараюсь без имен чтобы ну я ж понимаю это все вот получается насчет времени Атрибут, вот Д'Артаньян, он начал попадать в ситуации, то есть дух, дух Парижа, который жил, он Д'Артаньяна каким-то образом выделил, нарисовал судьбу, духовные его силы каким-то образом пересеклись э, с духом города Парижа. И получается, Д'Артаньян на острие своей шпаги, его шпага делала его судьбу. И началось все с Менга, когда он встретился с Рашфором. Да? А, а потом получилось, что он на, сумел оскорбить и Атоса, и Д'Артанье, и Патоса, и Арамиса, и с ними вместе встретился, и тут же как бы он показал свои навыки управления оружием, то есть атрибутикой, которая у него в руках была, и он тут же был принят негласно вот в эту группу трех самых серьезных мушкетеров, вот в свите короля, там было 400 человек, или сколько, 300 спартанцев, да, личная охрана короля. Поэтому, вот «Три мушкетера», казалось бы, такой развлекательный роман, но Д'Артаньян, именно на острие своей шпаги, то есть его силы, Д'Артаньян был, как бы, ну по нему же видно, это, это не Арамис, который утонченный, и, и не Атос, который совершенно подготовленный королевской власти даже на этом уровне. То есть Д'Артаньян, он как бы деревенский такой барон. То есть он из деревни, да? Можно девушку вывести из деревни, но вывести деревню из девушки практически невозможно. Вот Д'Артаньян, он буквально пока он даже не стал маршалом, он оставался вот таким деревенским бароном. Ну так уж получилось. И его общение с Мазарини, это все было, это деревенская хитрость такая. Ну, но Дюма это все сумел замечательно, классно подать, классно. И, и чем дольше там, 20 лет спустя, 10 лет спустя, вот эта разница... Между их интеллектуальным уровнем, духовным, там Атос, Саранис и Д'Артаньян в сравнении. Но он как выглядел, только Портос был еще хуже как бы. Но нельзя, чтобы Бог дал все сразу, Портос был чрезвычайно силен. Зато. Поэтому вот Д'Артаньян, если мы говорим шпага с точки зрения пространственно-временной работы, Д'Артаньян получил как раз такую шпагу, его шпага притягивала его в нужное время в нужное место, как будто его силы родовые, его родовая капсула, ведущие его капсулы с духами Парижа договаривался, и он попадал именно в такие ситуации, где каждая ситуация его продвигала вверх. И сначала он в Париже обзавелся врагами жуткими, граф Рашфор, ну, чересчур, да? Потом он получает трех друзей, которые должны компенсировать, и потом тут же его королева узнает, и король его фамилии узнает, и дотревили вот это весь этот компот, и в итоге как на острие шпаги. Вы понимаете о чем я? Другой вопрос. Очень хочется продолжения лекции по атрибутам. Много лет обращаю внимание на индуистские, буддийские, христианские атрибуты. Так, а где же продолжение? Так, продолжение с каждым атрибутом нужно заниматься, да. И бывает, что человек получает атрибуты, и все вот эти картины святых – из разных совершенно конфессий, от мусульманских и языческих, как они видели вот эти все дела в ауре, интересные атрибуты. Они так видели, вот эти вот ученые, они так видели художники. Но все астральные вещи нужны, нуждаются в развитии. Понимаете, Д'Артаньяна судьба вела. Вот, вот этот вот пример с Д'Артаньяном и с этой шпагой пространственно-временной, его шпага вела, и это был его главный инструмент. И, и вот точно так же может вести вас слово, если вы журналист, то же самое, глаголом жги сердца людей. То есть многие вещи обыденные, которые мы с детства знаем, цитируем, применяем, они о оккультном. Огромная благодарность за лекцию. Спасибо, что посмотрели. Вера умеющему рубить можно просто визуализировать образ в астрале. Видела, что с ним делать. Умеющему рубить, нужно в астральном пространстве выделять пять минут на такую тренировку, когда вы в этом астральном пространстве начинаете совершать с закрытыми глазами какие-то действия и как йога с телом или с дыханием вы должны научиться от какого-то астрального действия получать вполне конкретную энергию как после шавасаны это очень интересно я не буду вас отягощать примерами но есть люди, которые свою мечтательность такую, витание в облаках, как школьные учителя любят говорить, они это подводят к такому состоянию интересному, когда они о чем-то сидят, мечтают. И есть люди, которые теряют энергию от этих мечтаний в астральном пространстве. А есть люди, которые находят такие интересные ниши, когда они помечтали, им аж супер классно они просто, просто себя как бы вылечивают. Поэтому, когда вы правильно увидели свой астральный образ, и этот астральный образ вы запускаете, например, в какой-нибудь фильм, там, 31 июня, Собака на сене, ну что-нибудь еще, что вам нравится, Анна Каренина-то, пожалуйста. То... Вы начинаете смотреть, а как же этот астральный образ себя ведет. Самое интересное, конечно, это Карлос Кастанеда, когда вы начинаете во сне свой астральный образ запускать в какие-то пространства. И когда вы начинаете записывать свои сны, то, что вам приходит. Алексей. Те, кто теряет близких, те, кто ищет тех кого потеряли близкие можно иногда помочь но каково чувствовать их боль и горе когда того кого нашли оказался наверное уже не живым алексей спасибо за, за комментарий это негативная часть целительства да к вам приходит человек который убит горем эмоциями рассказывает что у него болит шея я руки ставлю, а получается там такая драма какая-то ужасная. Раз он не хочет говорить, я не имею права поднимать этот вопрос. И вот у него болит шея, а я начинаю. Есть такие Spirit Point, то есть духовные точки, их 19, в теле человека, они все известны. То есть наставник Дедман, э, акупунктурный, вот такая книжка, вот такая книжка, и вот такая книжка. Да. Он дает все эти 19 точек, это точки духа, они известны, о них писали еще Табеева писала, Вагралик писал, книжки Гава, Лупсана эти точки есть. Вьетнамская иглотерапия эти 19 точек есть. Вьетнамская иглотерапия совершенно по-другому их используют. Просто во вьетнамской терапии очень много наркотических разных интересных препаратов, которые там в свободном доступе ЛАОС, Камбоджа, Вьетнам. Вы думаете, войны в Афганистане, зачем вообще, кому он нужен Афганистан? Там просто опиум самый лучший. И поэтому то американцы, то Советский Союз в этом Афганистане как бы варятся, потому что наркотрафик идет именно весь оттуда. А, ну, а и гашиш, и кокаин. Ну, я понимаю, что кокаин как бы наркоманская такая штука, но гашиш гораздо круче. Я не пробовал никогда, Ну говорят. Так, идем дальше. Это негативная часть целительства, чувствовать боль тех людей, которые пришли к вам что-то узнать о своих близких. Но в действительности этот навык находить э, людей, которые потерялись, особенно когда война и, и сейчас, к сожалению, то есть очень много людей погибло с той и с другой стороны. Сейчас еще Молдову пытаются втянуть, э, и, и у меня жуткие эмоции по этому поводу. Я просто обожаю Молдавию, я обожаю Кишинев, и, то есть, ну, ну люблю я все это. Да, и даже могу сказать, Буйкан Рыжкановка, Телецентр, да. То есть, э, Кишинев классный ботанический сад, классный ботаника, и... Ну и представить, что это все сейчас окунется в ту же войну, как макнули Украину, и это может пойти дальше, и, и от этого просто это горе и страдания тут же вливается в сердечную чакру, ищет выход. Это все проблематично, конечно. Я это все понимаю, но э, когда приходят люди, у которых боль не личная а вообще за всю страну, то получается, что назначено природой, нужно благодарно принимать, и я на это иду, и я эту больца переживаю, и через себя это все перевариваю. И бывает в каком-то видео оно все выливается. Вместо того, чтобы как диктор должен сухо говорить безэмоционально, у меня получается, я извиняюсь, идем дальше. Взял ситуацию из прошлого, которую уже анализировал. И мое решение в ней было как бы продавлено. Вот это очень интересный случай. То есть человек берет ситуацию из прошлого, где он сам на воли продавил решение, а потом он вдруг выясняет, что ну, результат мог бы быть лучше. И вот это как раз тот закон, что человек предполагает, а Бог располагает. Понимаете, то есть всегда сила высшая человеку, который считает себя человеком, дает право на аджна чакре принять решение по своей судьбе. Другое дело, что решения все приняты только на головой, без сердечной чакры они всегда получают какую-то такую обратную связь. И вот именно поэтому нужно все чакры привести в единую цветовую гамму. Если вы уже решились менять на темные, нужно менять на темные. Если вы решились менять на светлые, нужно менять на светлые. Все, кто решился менять на светлые чакры, ну, тут нужно индивидуально позаниматься, пожалуйста. Но, характерная проблема какая? Вы решились менять на светлые чакры. Все, что у вас, все чакры, которые были светлыми раньше, там все хорошо. Проблемы начинаются с теми чакрами, которые раньше были темными. Вы поменяли на светлые. Вам еще везет, если просто чакры сами перескочили обратно. Да? Тогда все хорошо и вы не болеете. В том случае, если вы... Вот забыли, что вы уже поменяли чакры, вы себя ведете, как вы привыкли, а чакру-то вы уже поменяли, и вы хорошо ее так там приварили, она никуда перескочить не может, и вы, а вы привыкли по темному себя вести по этой чакре, не болеть, у вас все наработано уже, и вы поменяли чакру на светлую, а тут бабахи, вдруг бермуды, вот, и вы попадаете в проблемную ситуацию. То же самое, аналогично, вы вдруг решили сменить на темные. У вас там было две светлые, которые вы в себе наблюдали. Вот по этим двум светлыми ждите провокации. Эми, Эльмирочка Якубовна, благодарю за очень содержательную лекцию, хочется продолжения. Доктор, что мы обсуждаем? Что мы лечим? Так, что у нас дальше? Александр, спасибо, спасибо, спасибо. Нолик, я чувствую, что книг должно быть 7. Да, книг должно быть 7. Потому что седьмая книга, она должна быть как технология пути, которая вышла в 98 году. И там должны быть собраны все квинтэссенции в виде сутр не повторение тех сутр которые начинаются с первой книги идут дальше вот в третьей вы их видели да а это должны быть совершенно новые написанные сутры вот к этой седьмой книге но вы видите кто знал что эта война дурацкая случится и получается сейчас как бы нет смысла вообще всем этим заниматься на данный момент времени потому как и ресурсы и кто это все будет покупать если даже война закончится украину нужно тотально всю отстраивать выстраивать начиная от строительства дорог потому что все разбомбили ну все просто и промышленность нужно выстраивать ну, но это еще не самая глобальная битва, которая будет, потому что после этой войны в Украине вторая война начинается, война с коррупцией, потому как это самый удобный момент для борьбы с коррупцией, так как большинство самых коррумпированных товарищей сбежали. И собственность, уже закон есть национализировать. И вот теперь дальше, если президент пойдет на поводу, у оставшихся коррупционеров чтобы эту собственность перераспределить коррупция продолжится если каким-то образом по другому пути это все пойдет значит коррупцию может быть остановят ну ну посмотрим во всяком случае пока наехали на комментатора фамилия которого швец э, ну швец и жнец и над грец да этот человек живет в Соединенных Штатах, и семья его вся в Соединенных Штатах. И он этим очень гордится. Ему, наверное, было нелегко отойти от КГБ СССР. Не говоря уже о том, что мой соратник, как бы один из соратников, я в книге, его все время там привожу. Его условная фамилия Кликуха Синицин, китайская такая, Си -цин. да, и, и вот и он от капитана, как капитан Суворов, он дошел, я не знаю, жив ли он, потому что несколько лет, что-то ни слуху, ни духу. Но, по-моему, до пандемии мы все его поздравляли в 17 или в 18 году с генеральской звезды. Поэтому, как бы, люди растут, да, но книг должно быть семь, и вот технология пути седьмая, но она должна быть... Ну, совершенно непонятная, как и технология пути первая. И эта книга, седьмая, должна опираться на всю ту терминологию, которая должна проговариваться во всех остальных шести книгах. То есть в этом вот такая вот фишка. Нет смысла понять, писать понятные книги по оккультизму, потому как ими сразу начинает пользоваться, ну, какая-то дворовая шушера и... Так, идем дальше. Благодарю, спасибо большое. Правда, я задумалась, а где столько брать энергии на работе с иглоукалыванием. Дорогая Татьяна, в этом же вся фишка. Что... Когда вы просто руками работаете, энергия уходит намного больше. А когда вы в правильное место ставите иголочку, вы понимаете, зачем эта точка, на каком она меридиане. Вы понимаете, что проблема у человека шея болит не потому, что у нас трапециевидная мышца или стерна кляйда мостоит там прижалась, у нас спазм какой-то А вы понимаете что это все от эмоций и нужно работать с меридианом который меридиан желчного пузыря и с точками пару точек из 19 точек духа и вы начинаете с ними работать потом массаж шеи потом потом у нас триггерные точки потом только мы начинаем потом еще мы ставим точки на лодыжках и эти точки на лодыжках расслабляют нам шею и потом, получается, энергию запускаются только на одну или две иголки. А энергии на одну или две иголки нужно очень-очень мало. Хорошо, последний у нас вопрос, который вот есть вблизи. Огромный объем знаний в одной лекции. Во время войны привязки рвутся легче. Виталий, спасибо большое за вопрос. Во время войны действительно привязанности рвутся легче, по той простой причине, что вдруг во время войны вы видите истинное лицо того или иного человека, как, например, комментатора одного из комментаторов, там мальчик с девочкой на 24 канале, вроде бы основной такой комментатор, но оказывается вот у него ненависть, как бы я понимаю, захватчики въехали на танках, там, на территорию страны, ракетами шпуляют. Эту всю часть я понимаю, сочувствую, сопереживаю. Но Пушкин, блин, при чем тут? Не говоря о том, что они матерятся в эфире, это отдельная часть. И денег все время просят, как бы, у людей, которые в той же самой стране, которые, как бы, остались и без крова, и без еды, и без одежды. И тут же этот говорит, когда он задает вопрос по бензину, что он рассказывает, что он ездит на электрической машине. А электрическая машина у нас как бы э, только Тесла начала импортировать. А сколько стоит Тесла? Я очень хорошо знаю моего старшего сына Тесла. Э, я не в состоянии себе купить. Ну, для этого нужно вообще все продать. Да? Чтобы купить что-то ненужное, ну, нужно продать что-то не ненужное. И вот получается, что чувак, который все время просит денег, ну, после определенного видео. При этом он хвастается, что у него электрический автомобиль Тесла. То есть, ну, как минимум 70 тысяч долларов, который стоит. И я не думаю, что в Украине можно получить кредит на такую сумму. Это значит, что он выложил, да. Но вот он выступает против Пушкина и вообще против Любого искусства литературы, если это имеет отношение, он пишет к русскому языку, но дело же не в этом. Те люди, которые насиловали женщины, убивали детей и стариков, они к этой культуре пушкинской и к музыке муцарского и чайковского никакого отношения не имеют. И вот этот комментатор украинский, он абсолютно... Ну, слушайте я слава украине героям слава бла-бла-бла я -бла -бла, все это хорошо понимаю и сам же я из харькова но а при... маленькая вещь ну о расширении сознания что вот те убийцы и мародеры которые унитазы там срывали и тащили на танках там куда-то да эти люди но ну, их людьми назвать то сложно вот но они к пушкинской культуре к высоте, к конегинской строфе э, и, и, и к музыке композиторов, которые жили 300 лет назад 200, они отношения не имеют вообще никакого а слово о полку Игореве процитировать нелепо ли не Бяши, братья, начать и старые словесы трудных повести о полку Игореве Игоря Святославлича начать и же вся не сего времени, а по завещению баянь, баянь, бо вещи, аще кому хотяше. То есть они это помнить не могут, они от их культуры чрезмерно далеки, не мысля гордый свет забавить, желанием дружбы возлюбя, мой друг. Позволь же мне представить залог достойнее тебя. Достойнее... Угу, прекрасной, живой, нравственной мечты, поэзии простой и ясной, высоких дум и чистоты, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. И многие люди в США, не говорят, откуда это? Я говорю, да это оттуда же, вот дальше я одну строчку скажу, и ты сразу поймешь, откуда это. Потому что это было вступление, которое в школе как бы никто не учил, но оно прекрасно само по себе, не мысля, гордый свет забавить вниманием, дружбы возлюбя. А дальше, после этого вступления идет известная всем фраза, мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. То есть я до конца главы могу дочитать. Не, не, не, не сверяясь с текстом, супруги своей несколько раз доказывал и гостям. Но это долго получается. Конечно, не хочется, чтобы эта война срубила колоссальный пласт культуры, музыки, изобразительного искусства и скульптуры. Но посмотрим, посмотрим, как оно получится. Перегибы всегда есть. И, и, и всегда были. При этом, как бы, Америка, Канада, Новая Зеландия, Австралия говорят на одном и том же языке, и как-то так ничего. Все нормально у них с этим. Ну, хорошо, мы посмотрим, что как будет, и, и посмотрим, как оно будет. Нонсенсы всегда будут обязательно. Поэтому, вот как бы... Такой товарищ когда-нибудь я бы даже не обратил внимания. Но так получается, это канал Украина 24, он как бы официальный. И когда диктор, диктор матерится в эфире, то уже начинаешь думать, а кто его начальник? Кто вообще следит за этим? Кто его брал на работу? И наверняка же есть какой-то режиссер. Они же не могут два диктора сидеть, мальчик с девочкой от себя тяну гнать с эфира. при этом как бы остальные все они готовятся и готовятся серьезно но я перестал то есть я смотрю начальную картинку и каких-то людей я я не смотрю потому что ну неприятно просто смотреть и это подача себя и нарциссизм вот этот вот глубокий, а этот взгляд и вздох глубокий теряют больше иногда. Это, конечно, внимание очень сильно как бы опускает, но при этом не забыть похвастаться электромобилем, это тоже очень важная часть. И, и вот когда это видишь, то вот это вот и, и рвет привязанности, тем более как бы что эти мальчик с девочкой, они особо фактами нас не балуют. То есть, ну... Можно, можно и обойтись. Ну и наехали на, на замечательного человека, фамилия которого Швец, который там где-то служил в контрразведке. Но если бы он оставался бы, то в Америке никто бы его бы не взял. И, и не дали бы ему статус, раз, раз он тут остался, и раз он стал гражданином США. И что интересно, что все его репортажи, они против войны они за Украину, но он нашел, потому что поступил сигнал из Украины о расхищении, о том, что какая-то часть оборудования военного не, не, не довозится. Я понимаю, что это часть какой-то схемы, и это может быть американская схема, она совсем не обязательно украинская, просто э, тем же самым странам э, нужно как-то возмещать, а возмещать им легче всего через украину потому что все равно уже самолет идет эти все вещи я понимаю но получается что одно дело когда я там говорю на кого-то и совсем другое дело когда официальный канал который представляет президента страны начинает гнать волну на вполне конкретного человека произнося его фамилию но это не камильфо и это не этично и Ничто не может списать вот это вот все. Ну, потому что уровень канала, он должен как бы смотреть, кого они берут на работу и как эти люди отрабатывают деньги, которые они зарабатывают. Заработал ты на Теслу замечательно, но получается, что ты заработал себе на электромобиль, и дальше в конце каждого видео твоя напарница просит денег и говорит, ну не, не отдавайте, останье да? ребята, то есть получается, что вы зарабатываете дохрена и больше и просите денег у нищих людей, проявите альтруизм, чего вы, ну не могут, вот как раз вот война, она вскрывает вот такие вот гнойники. Получается у нас интересная вещь, что Украина когда, как только эта война закончится, начнется другая война с коррупцией, и эта война будет, будет похлеще первой. Спасибо за внимание, счастья вам, жду ваши вопросы по атрибутике. Всего доброго.